Сегодня у меня есть желание сделать вазончик для цветов. Осталось уже мало цветов высаживать, вот я решила сделать вазончик. Что мне для этого надо? Я беру два таких, ну от старой шторки лоскутка, вот, и обмакивают у меня цемент в виде сметанки такой сделан, разведен водичкой. Я вот так обмакиваю эту ткань, так вот замочу ее. Видите, как она вся пропитаться должна вот этим цементным растворчиком. Так как сметанка такая густая, и я ее обмакиваю ткань вот таким образом. Видите, как она вся пропит пропитывается? Далее мои действия таковы. Далее мы идем далее. Сделать вазон несложно. Берется 5-литровая бутылка такая. И я таким образом беру ткань. Может быть любая, складывайте ее так, чтобы создать объем этого горшочка, который будет у нас в будущем. Видите как, чтобы нижняя часть была побольше. И укладываем все это в обычный мешок полиэтиленовый Сейчас мы разложим тряпочки, которые мы обмакивали в цемент. Цементную смесь. Цементную смесь. вот Таким из двух кусочков два квадратика я сделала. И еще один кусочек ткани. У меня старые штуки, они не нужны уже на сегодняшний день. Так, это подготовленная у нас основа. Так... Собираем ее. Еще один кусочек. Собираем. Очень хорошо должны быть кусочки пропитаны цементной смесью. И вот тут, на той границе, где мы укладывали нашу мягкую основу, я делаю завязочку. Завязываю веревочкой. Пошли дальше. Видите, как хорошо получилось. Сейчас мы здесь выровняем, разровняем. Так, все выровняли и сейчас опускаем, опускаем, опускаем, опускаем. Все, видите как все хорошо встало и начинаем обрезать эти тряпочки. Я думаю, что это все понятно, как делается. Вот такая конструкция получилась у меня в черновом варианте. Делаю это на улице, потому что процесс очень такой грязненький, скажем. Это уже Можно практически готовые вазончики, какие у меня получились. Они высохли, покрасили мы их с внучкой. Тут в основном манаж творчество свое проявляла, как могла. И вот два камушка она тоже тут -то покрасила. Ну, получилось неплохо, я думаю. Тут они послужат. Интересная такая <соединяющие> конструкция получилась. Так что буду сажать цветочки. Ну 5 литров точно они есть. Поэтому есть смысл посадить. Посажу туда цветы. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки. Вы были с любовью из моего домика деревни. Мир ваш.